Первой ступенькой в освоении космоса стала орбита Земли. Из предыдущих роликов ты знаешь, как искусственные спутники попадают на околоземную орбиту, почему они не падают на Землю и с какой скоростью движутся. Но возникает еще один вопрос. Почему они не улетают дальше в космическое пространство? Ответ прост. На них все еще действует сила притяжения Земли. Именно гравитация удерживает искусственные спутники, как и Луну заставляя их вращаться вокруг Земли. А можно ли преодолеть притяжение Земли? Да, но для этого, как рассчитали ученые, надо разогнать космический аппарат еще больше, чтобы он смог вырваться за пределы замкнутой орбиты вокруг Земли. И скорость это должна быть более 11 километров в секунду. Это вторая космическая скорость. Ее еще называют скоростью освобождения. И первым делом люди отправились на Луну. В 1959 году Советский Союз отправил к спутнику Земли свою первую автоматическую станцию Луна-1. А через 10 лет в ходе программы «Аполлон» американцам удалось 6 раз высадиться на Луне. Впервые в истории человечества люди смогли побывать на другом космическом объекте. Это была программа Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, Космического агентства НАСА. Такое сокращение, читаемое по названию начальных букв, называется абревиатурой В переводе с латыни – краткий. Вторая космическая скорость позволила начать изучение планет Солнечной системы. Наступило время, когда ученые смогли не только вести наблюдение с помощью телескопов, но непосредственно приблизиться к объектам, рассмотреть их, изучить материалы, из которого они состоят. И при этом нога человека пока не ступила еще ни на одну планету. Каким же образом ученые добывают сведения о планетах Солнечной системы и о самом Солнце? Они получают их с помощью межпланетных автоматических станций – зондов. Слово «зонд» в переводе с голландского означает «посланный». За короткое время освоения межпланетного пространства космические зонды, глаза и уши ученых, побывали на всех планетах Солнечной системы. Межпланетные аппараты – это огромное достижение в истории человечества. Представь себе, ученые должны произвести точные расчеты для запуска, достижения цели и управлять аппаратами с Земли. Даже ремонт проводят в случае необходимости и придумывают, как восстановить работу зонда если перестали получать сигналы от него. Далеко не все полеты заканчивались успешно. Запуск каждого аппарата – это захватывающая история напряженной работы, ожидания посадки первых сигналов и радости открытий в неизведанном мире. До настоящего времени совершено уже более 240 экспедиций и планируется все новое и новое. В межпланетном пространстве сонды выполняют различные миссии, то есть имеют разные цели и задачи. Это настоящие мобильные исследовательские лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием. Они бурят грунт, исследуют его состав, замеряют температуру, плотность, вес, записывают звуки, определяют состав атмосферы. Атмосфера – это газовая оболочка небесного тела, удерживаемая гравитацией, которая вращается вместе с ним как единое целое. Многие межпланетные космические станции стали искусственными спутниками других планет. Они сбрасывают зонды, которые передают информацию непосредственно с поверхности планет или их спутников. Передвижные машины, как, например, луноход или марсоход, разъезжают по поверхности космических объектов и исследуют их территорию, что позволяет узнать размеры планет, изучить ландшафт, то есть вид местности, погодные условия наличие спутников и многое другое. Зонды передают на Землю тысячи фотографий о тех необычных явлениях, которые происходят в космосе. Наконец-то у исследователей появилась возможность узнать, какие они – соседние планеты, есть ли на них жизнь. Космические посланцы, зонды, открыли нам тайны планет, и они оказались такими разными – твердые, газообразные, маленькие гиганты, горячие, и ледяные. Так, например, земляне узнали, что Венера вовсе не сестра Земли, как предполагалось. Температура на этой планете более 400 градусов, атмосфера наполнена углекислым газом, идут ядовитые кислотные дожди и она совсем непригодна для жизни. А Марс, где земляне рассчитывали найти братьев по разуму, оказался безжизненной каменистой планетой, сухой и холодной, по которой гуляют песчаные пыли. И хотя там нет условий для жизни человека, ученые стремятся освоить Марс настолько, чтобы можно было переселить туда людей на случай природной или техногенной катастрофы на Земле. Так что первый пилотируемый полет в другой планете будет скорее всего на Марс, и ты наверняка станешь свидетелем этого события. Зонды добрались и до дальних планет Солнечной системы, газовых гигантов. Осуществили это два зонда, которые запустили Соединенные Штаты в 1977 году – это Voyager 1 и Voyager 2, в переводе с французского слово Voyager означает «путешественник». Для этого понадобилась еще большая третья космическая скорость – более 16 км в секунду. Voyager 1 передал первые детальные снимки Юпитера и Сатурна. Voyager 2 – первый и единственный аппарат, который достиг окрестностей Урана и Нептуна и передал на Землю информацию о них. Эти планеты находятся так далеко от Земли, что зонду понадобилось 12 лет, чтобы долететь до планеты Нептун. Изначально миссия NASA Voyager была рассчитана на 5 лет, но прошло уже более 40 лет, и связь с зондами не потеряна до сих пор. Запуская эти аппараты, Ученые очень надеялись найти в космосе братьев по разуму. На борту каждого зонда находятся золотые пластинки с изображениями Земли и ее местонахождения, сцен из жизни животных и человека, записями земных звуков, видео, музыки и посланиями человечества на 55 языках для вероятных инопланетных цивилизаций. По-русски сказано «Здравствуйте, приветствую вас». Ответа на это послание пока не получили, но миссия Voyager продолжается и надежда Земля не потеряна. Этим аппаратом, как оказалось, уготована миссия вечных путешественников в пределах нашей галактики. Третья космическая скорость позволила Voyager преодолеть притяжение Солнца и выйти в межзвездное пространство. Voyager будут вечно странствовать по галактике Мречный путь даже после того, как прервется связь с центром управления на Земле. Но зонды летят не только от Солнца, но и к Солнцу, ведь жизнь на Земле так зависит от тех процессов, которые происходят там. Сейчас к Солнцу направляется зонд Паркер, он носит имя ученого, который объяснил природу солнечного ветра. Прошло 60 лет со временем этого открытия, и вот в 2018 году был запущен зон для детального изучения этого явления, а 90-летний ученый был на месте запуска зонда. Порывы солнечного ветра разлетаются на миллиарды километров вокруг. На Земле они вызывают северное сияние, магнитные бури, влияют на наше самочувствие, вносят помехи в радиосвязь, нарушают работу спутников, а иногда приводят к серьезным сбоям в электросетях. Миссия солнечного зонда Паркер называется «прикоснуться к Солнцу». Ученые хотят научиться понимать и предсказывать так называемую космическую погоду. Это важно и для будущей миссии на Марс, которая будет длиться несколько лет. Если за время полета на Солнце произойдет достаточно интенсивная вспышка, то все астронавты могут погибнуть. Паркер установил новый рекорд скорости для объекта, созданного руками человека – около 70 километров в секунду. Но по мере приближения к Солнцу аппарат продолжает ускоряться и, согласно расчетам, его пиковая скорость составит около 190 км в секунду. Скорости межпланетных космических станций будут нарастать и дальше. Но они не идут ни в какое сравнение с самой большой скоростью, которая существует в нашей Вселенной – это скорость света. И никогда ни один космический аппарат не сможет достичь или даже приблизиться к ней. Почему это происходит, мы расскажем в следующем ролике.